Всё. Так, кто там? Кто же там? Золото. <с> <с> так, фигня. Фигня. Тоже. Тоже. Тоже. Дайте персонажи. Так, одна четверка такая. Такое. блин! Химика. Химика. Я не хотел ее, ну ладно. Окей, а, okay, ладно, пусть будет так. Вот ряд, потом надо ее тоже выбить. Да. You won't get away. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception.